Добрый день, меня зовут Игорь, я представляю ФГБУЦ Киминкомсвязи России. Предлагаю вашему вниманию обновленный раздел в системе ВГИС и «Мои подразделения». В рамках доработки в ГИС -КИ была внедрена возможность персонифицированного доступа сотрудникам территориальных органов и подведомственных учреждений для просмотра и редактирования только своих объектов учета и мероприятий по информатизации. Покажу вам, как ограничить доступ пользователей в ГИС -КИ. Осуществив вход в ГИСКИ с ролью куратора УГВ и куратора УГВ -ОУ, при помощи логина и пароля, на стартовой странице в ГИСКИ в левом столбце навигации находим раздел «Мои подразделения». В разделе видим структурное подразделение ЦА – «Центральный аппарат». Посмотреть роль сотрудника в ГИСКИ можно нажатием на его имя. Все сотрудники ведомства до внесения пользователями корректировок по разделу, имеющие доступ и разные роли в ГИСКИ, находятся в ЦА. В данном случае все сотрудники видят все ОУ и МПИ ведомства и в зависимости от роли могут производить действия с ОУ и МПИ ведомства. В случае, если требуется ограничить доступ сотрудникам территориальных и подведомственных учреждений ведомства, то можно сделать следующее. Рассмотрим варианты. Первый вариант – перенести курсором мыши значок сотрудникам в поле «Сотрудники без подразделения», тогда куратор ОГВ ОУ и куратор ГВ смогут просматривать ОУ, MPI и реестровые записи. Сотруднику ГВО и сотруднику ГВ ничего не сможет видеть. Второй вариант. Создать новое структурное подразделение нажатием на кнопку с плюсом. В открывшейся форме внести наименование структурного подразделения можно добавить описание из выпадающего списка выбрать получателя бюджетных средств. При нажатии на кнопку сохранить в разделе появляется новое структурное подразделение. Теперь нужно перенести в структурное подразделение его сотрудников. Возможные действия сотрудников ПБС теперь такие. Сотрудник ОГВУ в рамках своего ПБС может редактировать, просматривать и направлять ОУ на согласование руководителю или в архив, просматривать МПИ, просматривать и редактировать реестровые записи. Сотрудник ОГВ в рамках своего ПБС может просматривать ОУ, создавать, просматривать и редактировать МПИ, направлять МПИ на согласование руководителю или в архив, просматривать и редактировать реестровые записи. Если в ПБС будет сотрудник с ролью куратора ОГВ ОУ, то он сможет просматривать ОУ, МПИ и реестровые записи ЦА, а в рамках своего ПБС редактировать и просматривать ОУ, направлять ОУ на доработку, на экспертизу или в архив. Просматривать МПИ, редактировать и просматривать и реестровые записи, отправлять реестровые записи на проверку и аннулировать. Если в ПБС будет сотрудник с ролью куратора УГВ, то он сможет просматривать ОУ, МПИ и реестровые записи ЦА, просматривать ОУ, создавать, просматривать и редактировать МПИ. Направлять МПИ на экспертизу на доработку, в архив и устанавливать статус «Не рассматривать» в рамках изменений, просматривать и редактировать реестровые записи. Уполномоченный сотрудник ведомства может управлять доступом сотрудников территориальных органов и подведомственных учреждений в любой момент времени. Управление удобно и понятно. Возможно настроить доступ в соответствии с вашими требованиями. На этом все. Я вам показал функционал разделов и мои подразделения. Свои вопросы вы можете направлять на адрес электронной почты supportsobaka.eskikov.ru Спасибо за внимание. До новых встреч!